коллекция новинок салатый дождь очень красивая зелень цвет между хаки и жимлостью спокойный цвет шикарная эко кожа это новинки у нас было в этом материале были в этом материале черные сумки вот здесь вот показываю сумку портфель а сейчас шикарная зелень смотрите как необычно смотрится это все фактурное. Вот так показываю, чтобы было понятно. Прям вот оно фактурное. Структура очень приятная на общую по тактильности. Такую же сумку я показывала вот здесь Нет. с плетенкой. Здесь основа черная с красивой зеленью. Эта модель тоже 2400. Вот такие вот ножки на дне. Как всегда, логотип фабрики. Вот здесь вот крепится длинная регулируемая ручка ремень. Вот так вот аккуратно отстрочены ручки. Смотрим здесь. Очень аккуратная работа. На задней стенке карман на молнии. Внутри вход. Два бегунка. В средней части удобно для правшей для левшей. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. И ручка-ремень. И два дополнительных кармана. Вот здесь в отделениях на молнии. Два дополнительных кармана на молнии. Вот такая сумочка. Еще в этом материале есть две сумочки кроссбоди Такая модель у нас была в замше. На передней стенке карман на молнии. На задней стенке карман на молнии. Очень аккуратно выполнен кейдер. Вот здесь вот. Посмотрите на работу. Показываю медленно, чтобы все было понятно и можно было рассмотреть. Две зеленые. Это пока фабрикат. Здесь черный идет тоже в отделку. По сути, получается три отдела. Вот такое донышко. Крузбоди очень удобно, свободные руки. Бежим очень быстро, либо очень медленно. Но руки нам нужны всегда. Свободные, очень комфортно. Два кармашка вот здесь на передней стенке. Очень плотный шелковый подклад. Карман вот здесь. Внутри этих отделений кармашков больше нет. Карман вот такой вот глубокий. Вот так входит рука. Цена этой модели 2300. И как кожа, честно скажу, очень приятная на ощупь и очень необычно по фактуре. Такие сумки обычно выполняют. И цена у них заоблачная. Поэтому предлагаем вам красоту за реальные земные деньги. Так. Еще одна моделька, у которой ручка-ремень, которая позволит сумке удобно висеть в руке, на плече, через тело, либо на локте. Вот такое дно. Один вход. Три отдела. Средняя часть не закрывается на молнию. По сути, получается, под одним замком три отдела. Сумка имеет в основании, вот здесь посредине, жесткий каркас. Вот такое донышко. На задней стенке карман на молнии. Это же как кожа Сумка выглядит довольно строго, эстетично. И дорого. дорого богата. Цена этой сумочки 2600. Все размеры оставляю внизу под видео, в инфобоксе. Все наши странички в сетях. Мой номер телефона 8 436 0956. Можно написать и заказать Сумку отправки делаем Россия, Казахстану, Беларуси, либо транспортными компаниями, если от опт, а розница курьерами, почтой. Ваш сумчатый эксперт. Пока.